Расскажу вам о таргетной терапии и биологию рака легкого. Также благодарности некоторым людям, которые предоставили слайды. А, значит, вначале я поговорю буквально несколько слайдов по введению такое быстрое по биологии рака и таргетной терапии на примере рака и толстой кишки и хронического милоликоза. А, ну, Во-первых, Uh, один из, из, ну, таких людей, конечно, много, но Берт Фуглистин, наверное, один из самых известных uh, раковых биологов, биологов в мире. Uh, он впервые пред, uh, сказал, что рак вызван мутациями в онкогенах или генах оп опухолевой сапрессии, uh, в том числе в конце 80-х, начале 90-х uh, Берт Фуглистин в Джонс-Хопкинсе показал, что uh, что есть определенные гены, которые именно вызывают рак. И в том числе они впервые охарактеризовали ген P53 как один из наиболее важных генов, который мутирует. И в том числе они показали, что он является транскрипционным фактором. И В начале 90-х совместно с Кен Кинцлером и одновременно Юсуки Накамура они клонировали еще один ген опухолевой сопрессии EPC. Фогглстин является самым цитированным, согласно Википедии, по крайней мере, самым цитируемым биологом, который работает в сфере биологии рака. То есть у него больше 500 статей с H-индексом 250. Правда, он уступает Зигману Фрейду, который является номер, первым номером по медицине биологии с H-индексом 280 и уже больше полумиллиона э, цитирований. Зигмунд Фрейд — это основоположник психиатрии. Вот. Это одна из моделей, которую предложил Берт Фогельстин, э, то есть по развитию рака толстой кишки. Это так, так называемая Фогельграмма. Э, то есть э, э, нормальный есть эпителий, и вот это фактор возраста, с возрастом появляются мутации. Да? Одна из первых мутаций — это APC в классической вот фугельграмме. Дальше добавляется мутация в KRAS, и дальше добавляются дополнительные мутации в генах PI3K или TGF-бета и других генов. И уже возникает в конечном итоге карцинома. Естественно, что такие модели они существуют для каждого вида рака, разная модель, потому что это разная. Разная да. ткань, разные воздействия окружающей среды, смотря где находится эта кожная клетка, клетка кишечника, какая-то клетка. Вот. Но классическая модель изначально была придумана Фогельстином. А в начале 2000-х годов появился вот вот новый термин, что, да, что опуховые клетки... Uh, у них есть зависимость от определенных онкогенов. Вот. И если мы uh, как бы... Uh, то есть, как правило, в клетках больше чем, больше, чем одна мутация. Как правило, их несколько. Но есть какой-то один критический онкоген. Если его uh, ингибировать, то это будет таргетная терапия. Да? То есть клетка тогда будет либо... Как правило, это апоптоз. В некоторых случаях это может быть дифференцировка клеток. Вот. И первое, первое, первое заболевание, когда придумали таргетную терапию, это был хронический милалейкоз. Потом последовал рак легкого, мутация в БИР, это EGFR-мутация, да? в меланомии это таргетная терапия к БИРАФ-мутации и другие. Вот здесь опечатка. Мелоид, это схема миелоидная гематопоэза. Чтобы напомнить вам, сейчас я вам расскажу быстро очень про историю хронического миелолейкоза. То есть есть миелоидная стволовая клетка и лимфоидная. И миелоидная клетка дает вот, различные промежуточные формы, и дальше уже дифференцированные клетки, базофилы, зенофилы, тромбоциты и так далее. Вот. Это нормальный гематопоэз. При хронической миелолейкозе там накапливаются это достаточно дифференцированная форма рака, но там много появляется в крови промиелоцитов, миелоцитов, количество бластов должно быть меньше двух вот, процентов, лейкоцитоз, повышенное количество этих белых клеток крови. Да? Вот, дифференцировка клеток в целом сохраняется. В целом. Вот, тем не менее, это была большая проблема, как и лечить этих больных. Вот, и на самом деле эта история тоже возвращается к фокс где я сейчас работаю, да, то есть филадельфийская хромосома. То есть в конце 50-х а, там были, был студент, который работал в фокс и его руководитель был в университете Пенсильвании. Они а, а, тогда начиналась цитогенетика, они обнаружили, что вот есть странненькая такая хромосома, да, вот, и они обнаружили, что вот это вот 9.22 они писали первый раз эту феодольфийскую хромосому. На тот момент никто еще ничего не знал, что это такое. Вот, только прошло много лет, и только в 90-х годах уже было доказано, что, вот, что есть перестановка да, BCR-Able. Два гена они сливаются вместе, происходит транслокация, которая вызывает хронический милолейкоз. Вот, и было показано уже на мышиных моделях, что она вызывает подобие лейкоза в мышах, если, если эту транслокацию поместить в столовые клетки. Вот. И в середине 90-х уже разработана была вот первая таргетная терапия — это гливек и мотиниб. Естественно, еще раз, да, что этот белок, он, эти клетки становятся независимыми от цитокинов, они автономно как бы развиваются уже, то есть, uh, И в 2000 году, uh, на основании клинических испытаний, он был существенно лучше, чем существовавшие методы лечения. Это была первая таргетная терапия, где-то 2001 год. Вот. это вот краткое, очень быстрое введение в концепции эти, биологии рака и таргетной терапии. Сейчас мы поговорим про рак легкого. Почему мы изучаем рак легкого? Это большая проблема в медицине и в здравоохранении. Да. То есть один из семи курильщиков в целом умирает от рака легкого. И это является главной причиной смерти у мужчин и женщин. В плане смертности, то есть он превышает смертность рака кишечника, молочной железы и рака простаты, которые и даже вместе их собрать. Вот. Пятилет, пятилетняя выживаемость до последнего времени была 15%, она сейчас улучшается помощью, за счет иммунотерапии и таргетной терапии. А, вот. И вот этот вот слайд, мне нравится этот обзор, он показывает вам, что, какие новые методы, то есть а, где-то процентов 20 пациентов у них есть или мутации, или транслокации, или э, вот есть другие еще виды. Вот, их можно с помощью таргетной терапии лечить. Как правило, это не курильщики, или люди, которые меньше курили, как правило, но не всегда. Вот. А большинство пациентов, особенно курильщики, у них, у них появился новый метод лечения. Как правило, у этих пациентов есть мутации, но они не, их, трудно, их трудно к ним. К ним нет лекарств. То есть, допустим, кей-раз, к нему нет препаратов. Да? То есть, поэтому, та, но зато там лучше работает иммунотерапия у курильщиков. Вот. Это вот как бы... То есть у нас и до сих пор у нас, естественно, применяется химиотерапия, которую никто не отменял. Вот. Это вот пример из несколько лет давности. То есть вот частота заболеваемости достаточно высокая. У мужчин и у женщин, и по смертности он занимает первое место. Вот. В плане финансирования, то есть, к сожалению, исторически на рак легкого давалось всегда меньше всего денег, потому что считалось и до сих пор так, мне кажется, так продолжается: что большинство это курильщики. Хотя на самом деле 20% рака легкого этого не, это не курильщики. Вот. И, но тем не менее финансирование меньше всего у нас. Вот тогда, 2008 год, приходилось 1300 долларов на пациента, а при раке молочной железы – 30 тысяч да, на пациента финансирование, финансирование научных исследований. Как насчет скринирования по раку? То есть сейчас применяется скринирование, сейчас я покажу в следующем слайде. Да. То есть на самом деле сейчас это уже 20, 20 пачек в год. Да? Это для более сильных курильщиков. Обычно это возраст после 50 лет. Вот. И это вот было позитивное, позитивное клиническое испытание. Они смогли показать, что с помощью КТ компьютерной томографии низкодозной можно снизить значит, можно выявить и предотвратить какой-то процент, процент рака, но э, как бы проблема в том, что там большое количество тоже, но она работает, но это не, не супер то есть э, большое количество узелков, которые они находят, они не раковые, и это приводит к тому, что там это лишние, то есть биопсия делается, там, и потом 95% это доброкачественные узелки. Но где-то 5% после этого низкодозного скрининга они находят действительно рак, и они могут излечить. А, то есть, и проблем, другая проблема, что естественно, что не все пациенты хотят скринироваться, и, и это не везде применяется. Но это продолжает развиваться, как бы сейчас, последние годы. А, значит, рак легкого вызывается курением в основном, но это где-то 80 процентов, не 100 процентов. Вот эта графа показывает, то есть, то есть, видите, здесь есть люди, которые продолжают курить, не курильщики сравнивают те люди, которые в различных возрастных группах бросили курить. Да? И вот больше всех это, кто продолжал курить, да? или те, которые вот, буквально недавно, так сказать, бросили курить да? или бросают курить. Вот. А даже если бросить курить там, в 30 или в 40 лет, то все, все еще не так плохо. Да? Вот. Это хорошо известно. А потом в плане а, миллионов людей, которые погибают от болезней, связанных с курением, то а, на самом деле количество людей, которые от этого погибают, продолжает увеличиваться. Почему? Потому что, ну, я покажу на следующем слайде, но Прогнозируется, что до миллиарда людей погибнет от курения. Вот. Отчасти это связано с тем, что вот в США, допустим, вели а, законы, которые. То есть что запрет на курение, и они там подняли налоги. Это 70-е еще годы, да, а, чтобы брос, ну, люди бросали курить, там здоровый образ жизни. И у них по, пошел вниз. Да, а, количество смертей и рака. С другой стороны, все эти табачные, табачные производители ринулись в Азию, и поэтому, скажем, заболеваемость... То есть у них, да, то есть как бы вот... Сейчас, секунду. А, ну да, это две... Просто это мужчина-женщина и отдельно мужчина. Да, а сейчас в Китае, в Индонезии, в Азии, то есть все эти табачные концерны, как бы они... Курение растет, и поэтому там количество смертей увеличивается в Азии. В табачном дыме содержится большое количество канцерогенов, порядка 20 доказанных канцерогенов, порядка 100 различных компонентов, которые разделяют в основном. Именно в табачном дыме их очень много. Более того, сейчас с помощью новых технологий, то есть секвенирование последнего поколения, вот это была статья в Science недавно, там, на самом деле, в этой статье, это, это статья из, из Англии, да, Сенгер-центра, Сенгер если я правильно помню. То есть они делали большое, очень глубокое секвенирование с большим разрешением, и они нашли в этой статье 27 различных почерков мутаций. Да? И так называемый почерк 4, которая вот голубым цветом здесь выделена, она именно больше всего была при раке легкого. То есть и она связана с именно с С на А мутацией специфически. И связана с очень-очень похожи на статьи, которые показали вот, мутационные э, мутации при, при использовании бензопирена, да? То есть уже можно... Некоторые из этих мутаций, кстати говоря, неизвестна причина их, то есть на самом деле вот, просто вот они смогли понять, что вот эта мутация, группа мутаций 4, вот эти вот, они похожи на бензопирен. Значит, здесь такая общая информация по стадиям просто рака легкого. Есть э, первая, вторая, третья, четвертая стадия, как при всех других опухолях. И третья стадия — это позитивные лимфоузлы в, ми, э, в средостении. Первая, вторая — там или минимальные лимфузлы, или их вообще нет. Четвертая стадия, как правило, это когда он уже распространяется в другие места. А прогноз... Э, Зависит, как правило, от стадии, потому что чем меньше стадия, тем меньше, естественно, опухолевая масса, и там э, лучше выживаемость. Э, четвертая стадия была раньше выживаемость меньше 5%, сейчас она, скорее всего, около 20%, но, опять же, это за счет вот недавних, недавнего прогресса в таргетной терапии и иммунотерапии. При третьей стадии есть тоже прогресс. Сейчас он где-то был 20%, сейчас он где-то 35% за счет применения иммунотерапии. Прогнозируемая выживаемость. Сейчас у нас новый стандарт появился в третьей стадии, тоже мы используем иммунотерапию. Значит, первое доказательство, что химиотерапия вообще работает, это первый вид лечения, такой системный, да? это еще в, девяно, в конце 90-х, когда они сравнили просто симптоматическую поддержку, с тогда появились первые токсаны это поклитоксал и док, досатоксал. И здесь видно, что, ну, конечно, это не фантастические результаты, но увеличилась выживаемость, допустим, там, и при, в среднем при одном годе, при двух лет. То есть это первые были химиопрепараты появились. Очень быстро они тоже были испытания, тоже сравнение, одного препарата и двух, выяснилось, что два препарата — это более эффективно, чем один препарат, вот. и это не совсем уже так, то есть сейчас выяснилось, что гистология, мы, мы тоже используем гистологию, то есть плоскоклеточный или неплоскоклеточный рак, но на тот момент тогда казалось, что в принципе большой разницы не было между этими комбинациями, какие выбрать два препарата. Вот одни из первых вид такой таргетной терапии — это был, были ингибиторы ангиогенеза, которые э, еще в 70-х годах, вот это Джуда Фолькман из, из Гарварда. Он, он говорил, что, наверное, оп, солидная опухоль зависит от новых э, сосудов, да, что э, блокировать ангиогенез, если блокировать его, то можно блокировать саму опухоль что можно придумать такие ингибиторы, вот так он говорил, да? что можно придумать антитело, которое может быть терапевтическим. Это еще начало 70-х, да? Вот. и это уже более поздний, вот сейчас, ну, апатинип он клинически не использует, по-моему, это, это лекарство, по-моему, умерло в клинических испытаниях. Но вот два других, это бевосизумаб, промосферумаб, они используются. То есть бевосизумаб ингибирует VGF-A, и Aromussurumab ингибирует рецептор к VGFA, это VGFR2 в основном. Вот. И Это было первое испытание. Достаточно скромные результаты. То есть они сравнивали химиотерапию и, и химиотерапию плюс bevacizumab. В целом это было позитивно, но там разница была не очень большая. Но тем не менее FDA разрешила к применению bevacizumab. И плюс он в массе других опухолей, он используется там, при раке яичника, допустим, разрешенный, при многих других опухолей, при иглеобластоме он используется. То есть там уже зависит от вида опухоли. То есть мы его иногда используем, но не очень часто, потому что здесь результаты при раке легком здесь не очень большие. Результаты, да. вот. Недавно тоже разрешено еще одно, вот это это ингибитор VGFR2, моноклональное антитело. На основании вот этого вот большого испытания третьей фазы, больше тысячи пациентов, то есть там разница была всего полтора месяца, но тем не менее в ДЕИ тоже это разрешило применение, мы его используем в комбинации с дозотоксовым. Это вот как выглядело лечение рака легкого с 70-х годов по началу 2000-х. Вот. Ну, даже, скажем так, Два, терапия с двумя химическими препаратами появилась больше уже в, в середине 90-х. Вот. Но тем не менее любой рак легких вылечился вот одним и тем же методом. Да? То есть два препарата, одна платина, это соль платины плюс второй препарат. Да? Вот. Сейчас, конечно, это все выглядит по-другому. То есть у нас разные субгруппы, которые мы по-разному э, лечим э, различными препаратами. Плюс появилась иммунотерапия и иммунотерапия с комбинацией химиотерапии. А вот, и это все, все более и более усложняется сейчас да, с, с развитием таргетной, дальнейшем таргетной терапии и иммунотерапии. Значит, Сейчас мы всегда принимаем, принимаем при клинических решениях, то есть мы смотрим на гистологию саму, это плоскоклеточный рак или не плоскоклеточный при неплоскоклеточном раке, который это большинство э, немелкоклеточного рака легкого, мы используем вот такие вот панели как бы, на тестирование генов. Мы э, в том числе проверяем сейчас для иммунотерапии это PDL1. При плоскоклеточном у нас PDL1 э, мы используем только пока что. Да. Э, и про, проходят клинические испытания да, по таргетной терапии плоскоклеточного рака тоже. Это тоже слайд, и мне я его всегда люблю показывать, потому что здесь показано, что насколько различна биология этого рака в зависимости от курения. То есть вот с левой стороны слайда — это некурильщики в США или в Азии, да? А справа — это люди, которые продолжали курить или недавно бросили курить. То есть вы видите, что у некурильщиков, у них, как правило, мутации в EGFR, Алк и других есть генов, и керас у них только 5%. Да? Вот. В Азии, по не совсем ясным причинам, но здесь это как бы одно, одно из, из таких вот исследований. На самом деле тут показано, что чуть ли не 70%, но на самом деле EGFR где-то 45% в Азии, но все равно это больше, чем в среднем в США обычно это 10-15%, а в Азии это выше процентов. По не, по не совсем ясным причинам. Вот. А если сравнить это с курильщиками, то у курильщиков, как правило, гены это кер, му, мутируют. такие раз, связанные с курением. И у них меньше процент и GFR, и других алк ну, и, и подобных генов. Вот. Это примерно тот же самый слайд, вариант да, на, эту, на эту же тему. Здесь эм, просто показано, что к различным Мутациям придуманы уже ингибиторы различные, немножко старый слайд, вот. и указана тоже их частота. Вот. Ко, ко многим из них существуют уже препараты. Да. Значит, это просто напомнить тоже, что все не так просто, на самом деле. То есть сначала нужно всегда сделать биопсию нам, потом мы делаем это, идет в патологию, они фиксируют, обрабатывают это, они ставят диагноз патологи. И потом они тестируют. То есть тестирование занимает еще пару недель, то есть занимает какое-то время, минимум пару недель. А при секвенировании, таком более э, большом секвенировании, то это может быть и три недели. В основном какие тесты мы используем? То есть ALK и ROS1 — это обычно фиш. А PDL1 — это именно гистохимия. А EGFR, или чаще сейчас стали использовать это вот, панели по секвенированию на большое количество генов. Это тоже или ПЦР, или это секвенирование нового поколения. Так, сейчас я расскажу о, сначала о мутант, EGFR-мутантном раке легкого. На самом деле, открытие этих мутаций было достаточно таким интересным, то есть в плане того, что до 2004 года, э, на самом деле, там были, была AstraZeneca и э, э, была еще другая компания с ралатинимом, которые, э, которые сделали эти ингибиторы. Никто не знал про мутации на самом деле на тот момент. Это было неизвестно. То есть они когда делали клинические испытания просто они с этими ингибиторами э, EGFR, внезапно выяснилось, что оказывается, что у них... Больше всего пациентов, большинство из них не отвечало, а был процент, которые были очень хорошие ответы, особенно в Японии у них появились большие ответы на этот 2004 год. Да. И многие из них были не курильщики, и больше было женщин, и, и пациенты с аденокарциномой. И потом уже они вернулись, они догадались, что, видимо, есть какие-то мутации, они сделали секвенирование и обнаружили мутации, Но это на момент этого испытания никто не знал. Вот, то есть они пошли от лекарства к мутациям. Вот. Это вот то, что было выяснено за последние там, 15 лет. То есть есть большое количество мутаций, которые, особенно делеции в экзоне 19 и активирующие мутации в экзоне 21 гена EGFR, и они поэтому эти пациенты очень сильно отвечали на ингибирование EGFR, потому что опухоли очень зависит от EGFR, от, би, от этого гена эпидермального ростового фактора. Да? 85% мутаций происходит либо в 19-м экзоне, либо в 21-м. Сверху указаны мутации на этом слайде, которые вызывают резистентность, наоборот, к терапии. Есть тоже мутации, допустим, которые вызывают резистентность, в том числе, ну это до появления ингибиторов третьего поколения, первое и второе поколение у них, как правило, у пациентов возникали мутации в т 790 m мутация, которая вызывала резистентность к ингибиторам первого и второго поколения. Естественно, что этот эпидермальный рецептор ростового фактора, он является онкогенным, то есть это в лаборатории Harold Warmas, Sloan -Kettering. Они показали а, примерно в то же время, что ну, когда появлялись, появились все эти публикации, да, они сделали быстро мышиную модель а, и показали, что а, это была доксициклиновая модель мыши, экспрессирующая мутацию в EGFR. И если убрать доксициклин или лечить мышь с помощью эрлатиниба, то у них, соответственно,. Исчезали опухоли. Да? Вот. Опухоли исчезали в легких. А, ну это, как я уже говорил, есть пока препараты первого, второго и третьего поколения сейчас. А, механизм резистентности широко уже известны. Вот. И пациенты без мутации они не отвечают. Хорошо, хорошо, они не отвечают на эти ингибиторы. Вот. Мы про это уже говорили. Значит, с ингибиторами первого и второго поколения там в основном было три механизма резистентности, и они, в принципе, такие, ну, примерно те же механизмы и с, третьего, и с препаратами третьего поколения. Но тогда, на тот момент, да, половина пациентов примерно — это мутация т 790 М, которая вызывала резистентность к ингибиторам первого-второго поколения. Примерно 20% — это различные альтернативные были, другие. Либо амплификация в МЭД или ФР2, допустим, в гене — редкие мутации в других генах. И еще, было, еще есть феномен, который, в, в частности, тоже эпигенетический феномен, когда э, немелкоклеточный рак легкого превращается в мелкоклеточный. Но это процентов 5, наверное, небольшой процент, но тоже может быть. Это вот три основных механизма. Э, это вот самые новые такие сведения по препарату третьего поколения, Осимертиниб, э, или тагриса называется. Его сравнивали с препаратами первого поколения в клинических испытаниях. Вот. Он показал, что он, он был лучше, чем первого поколения э, в плане выживаемости больных. Вот. И плюс у него было меньше побочных эффектов, плюс э, прогрессия. очень часто, достаточно часто была прогрессия метастаза в головной мозг с, с препаратами первого, первого поколения. 15%, на оси это только 6%. То есть он имеет очень хорошую проникаемость в головной мозг. Вот. Значит, с ним тоже есть, естественно, резистентность, но там механизмы другие. Там вот эта вот мутация новая — C797S. Есть другие, более редкие мутации. Амплификации тоже могут быть в 2 или c -MAT. И, может быть, тоже трансформация иногда в мелкоклеточный рак, так же, как э, механизмы резистентности к препаратам первого-второго поколения. Ну, это вот все по EG, EGFR, то, что я хотел сейчас сказать пока. Значит, э, по поводу Алк э, и ROS-1. Это было открытие, на самом деле, из лаборатории, наоборот. То есть... Э, это был где-то 2007 год, буквально там 300 года спустя, когда открыли мутации в EGFR. Это была группа вот это доктор Мана в Японии, который сейчас является директором японского ракового института. В его лаборатории они открыли вот эту вот транслокацию EML4-ALK. Они клонировали этот ген. И это быстро они показали, в том числе, что он трансформирует клетки, является онкогенным. И вот тоже его же статья из его группы, то есть вот трансгенная мышь, которую они быстро очень сделали. Вот, если ее лечить ингибиторами, то опухоли исчезают. Да? Вот, с тех пор ну, первым препаратом был кризатиниб, то же самое, как при EGFR ингибиторах. Да? Сейчас появился этот препарат второго поколения, алектиниб, который существенно лучше, чем кризатиниб. Кризатиниб вообще изначально разрабатывался как ингибитор CMED, но он просто также ингибирует АЛК. И он также ингибирует ROS-1. То есть эти киназные ингибиторы часто... Ну, они ингибируют различные киназы, то есть вот. А лектиниб он именно специфичен именно к алк ингибитор э, к, именно к киназе алк. И сейчас это новый, новый стандарт, плюс он гораздо более эффективен, также как при ингибиторах EGFR, он э, прогрессив, э, то есть в мозга, гораздо меньше случается, чем при кризотенибе. Это у нас новый сейчас, сейчас стандарт. Это вот а Алектинип это новый стандарт При, у пациентов с АЛК, транслокацией. Вот. Один из тестов на АЛК это FISH. Это один из, хотя сейчас часто тоже мы используем секвенирование нового поколения, которое не только мутации детектирует, но он может тоже и транслокации да, детектировать. То есть у нас два метода основных это FISH или с помощью. Секвенирование. К Алк там довольно сложно, там много мутаций может возникать, особенно к ризотенибу. вот Вот это алектиниб. И сейчас появился препарат третьего поколения, который проходит, но ну, уже вторая-третья фаза это ларлатиниб новый, еще, еще более эффективный ингибитор. Это вот одни из недавних данных по ларлатинибу. он достаточно эффективен, вызывает хорошие ответы причем эти пациенты у них, у них, многие из них, у них лечились даже двумя разными препаратами это уже как бы был он, то есть они были достаточно резистентными и все равно с ларлатинибом у них были довольно хорошие результаты по этому препарату. Вот. РОС-1. РОС-1 — это еще более редкая транслокация, всего 1% пациентов у них есть. Это обычно, как правило, не курильщики. Вот. РОС-1 киназа — она родственник алк, как бы на этом филогенетическом дереве. И они похожие пациенты, то есть они не курильщики, как правило. И ряд препаратов, они тоже активность проявляют. Ну, мы до сих пор используем кризотинип, но сейчас и появляются новые тоже ингибиторы крос 1 в киназе. И а, вот это был один из первых а, клинических испытаний, то есть а, ответ был 7, более 70% с а, кризотенибом на тот момент. И вот в последнее время то же самое лорлотениб он тоже активно продвигается, то есть здесь тоже 50% ответ, причем это пациенты тоже, которые прогрессировали на коризотенибе. Так, это очень кратко я скажу про мутации в BRF, то есть это тоже разрешено недавно к применению, год назад, где-то два года назад. Это, это, это комбинация двух препаратов, которые а, продвигались на Артисом, а, тоже фармацевтической компании. А, то есть были довольно, довольно эффективные ответы на эту комбинацию. А, примерно эти испытания, то есть и вся эта концепция, вся перешла в рак легкого из меланома, потому что изначально все эти... Комбинации тестировались в меланоме, и они тоже там разрешены к применению. Вот. Но просто при раке легком это более редко, чем в мел... меланоме это порядка 40%. При раке легком это всего 1% где -то. И мы используем тоже эту комбинацию. Вот. Сейчас появляется, да, все это продолжается история. То есть вот э, met тоже он является онкогеном. Э, он часто еще экспрессируется, есть такой саркоматоидный вариант рака легкого. Он часто экспрессируется, порядка 3%. Вот. Есть несколько клинических испытаний с ним, в принципе, в целом это все работает. Единственная проблема с, по сравнению с другими мутациями или транслокациями, что вот именно данную, данную транслокацию... Ее тру трудно обнаружить обычным ПЦР-методом. Поэтому, как правило, вот, чтобы обнаружить МЭД, нужно хороший тест э, секвенирования. То есть не просто ПЦР, а обычно более сложный тест. То есть это более как бы... Ну, у нас еще не 100% покрытия пока больных этими, этим современным секвенированием, поэтому немножко сложнее искать пациентов, скажем так. Но э, тоже активность имеет гризотениб. И есть более специфичные, более новые ингибиторы, с ними происходят сейчас клинические испытания тоже. Uh, RED — это тоже онкоген при раке легком, тоже это достаточно редко, это порядка 2-3%. Uh, то есть есть различные партнеры uh, при транслокациях. Чаще всего kif 5 б, но есть другие партнеры при транслокациях RED. И также используется несколько ингибиторов и тоже, как бы, это фаза еще испытаний. Пока что официальных нет, разрешенных к применению препаратов. О, все. Ну, это довольно быстро, да, мы прошлись по, как бы, по всем этим, Вариантом, да, когда можно а, применять таргетную терапию, да, наверное, то, что я еще не добавил и нужно было, может быть, добавить, но при некоторых а, видах транслокации, допустим, или мутации даже, сейчас есть новые ну, технологии тоже по производству антител, как бы, а, и есть тоже клинические испытания, то есть антитела либо сами по себе, либо они с конюгаты с химиотерапевтическими препаратами. Например, я знаю, что по скажем, по, по МЭД, допустим, есть такие препараты, и по другим тоже бывает. И по EGFR ну, тоже, но в меньшей степени, мне кажется, да. ИГФР там. То есть, всегда вопрос возникает о токсичности, в тем, в том, что, дело в том, что EGFR экспрессируется в клетках кожи и в кишечнике, то есть там токсичность обычно растет. Но по некоторым из них там можно подобрать тоже и моноклональные антитела или конюгаты для таргетной терапии. Да, еще что я, может быть, здесь не умолчал, я не сказал, но проблема одна из вот в таргетной терапии сейчас в том что большинство этих пациентов не отвечает на иммунотерапию или плохо отвечают то есть поэтому сейчас все ломают голову что же делать как мы будем дальше жить с этими пациентами вот и а, что большинство из них все равно рано или поздно у них прогрессия происходит но ну, не у всех но 80 процентов где то то есть сейчас Большое количество испытаний, то есть в, э, с иммунотерапией. То есть, э, комбинация э, таргетной терапии с иммунотерапией. Э, там был недавно негативный опыт, два года назад, потому что там был, э, когда они комбинировали э, оси с э, иммунопрепаратом, там была очень высокая степень побочных эффектов. Примерно э, 30% там был пневмонит, восп, ну, воспаление в легком, и э, это клиническое испытание было остановлено. То есть, поэтому как бы, правильной комбинации э, иммуно с иммунотерапевтическими препаратами пока нет, поэтому продолжается исследование. Нет, сейчас, ну, как бы, все... Ну, мы завтра про это тоже поговорим, про иммунотерапию. То есть иммунотерапия — это... Она начиналась с, как бы, с одного препарата, с ну, одного класса препарата, то есть это обычный ингибитор PD-1 PD или ингибитор pdl 1 И а, как бы а, сейчас, как бы, поскольку многие из них уже разрешены к применению, то сейчас тенденция, то есть, ну, и плюс за ними, конечно же, последовала комбинация химиотерапии плюс иммунопрепарат. Вот тоже ингибитор PD-1 или pdl 1 То есть сейчас уже много позитивных этих результатов есть, и многие эти комбинации разрешены. Ну, раз... комбинация с химией тоже она разрешена уже. Просто сейчас большое... большая активность — это комбинация двух иммунопрепаратов. Или... или трех. Иногда даже трех. То есть сотни этих клинических испытаний они тестируют ну, комбинацию двух препаратов. Иммуно иммунопрепаратов Вакцины, значит, э, пока что нет, э, для рака легкого нет эффективных вакцин, есть вакцина для рака простаты, она имеет такую среднюю активность, но в принципе она используется, она разрешена к применению, но с вакцинами как-то все сложнее пока что. Да? Вот основной успех был к ингибиторам, вот которые именно активируют Т-клетки -клет, и Сейчас большая часть испытаний у нас, которые открыты, это два препарата. Это обычный ингибитор PD1, PDL1 плюс второй. Просто, как бы, опять же, с некурильщиками и пациенты на таргетной терапии, с ними все, все более запутано.